А, принимаю. Так, ура, ура. ура! Привет, Привет, дорогая. привет. привет, привет тебе поближе. <смех> да, да, да, уже очень давно. Знаешь, как Ой. кажется, что прошло Ой. несколько Знаешь, лет. Знаешь, у меня Правда? сейчас интенсив проходит по незавершенному, Ну, по профессионации одна женщина написала. Знаете, я благодаря этому интенсиву выбросила все визитки с работы. А Потому что, говорит, пришлось срочно уехать. И настолько была с этим не согласна, что все вот это тащило. И уже другая работа, уже там все закрылось, а я все это держу. Я, взяла, я оставила. И у меня, знаешь, в чем такое было тоже осознание о том, что нам пришлось же нашу жизнь себе менять, правда? Вот. И если ты не принял, что тебе приходится менять, то ты и не туда, и не сюда. Мы с тобой год назад говорили. Точно правда, и вот в этом зависании, ну, казалось бы, мы об этом говорили давно, да, и да. в этом зависании да. есть люди до сих пор. И порой вот э, у меня проходит курс да. э, по коучингу, и есть, есть люди, которые говорят о том, что э, очень много запросов именно об этом. Вот я не знаю, что дальше я не знаю, как жить, и когда их спрашиваешь, а чего ты хочешь, конечно же, что он тогда говорит, я не знаю. А как можно знать, если он пока да. не живет, правда? А Жизнь ты заметила, да, что чем дольше он ее откладывает, тем меньше у него потом способности ее настраивать, потому что это же привычка. То есть люди вообще даже не понимают, что они себе создают неправильные привычки, которые им не помогают выживать, да, а потом они, им придется с этим бороться, краул просто. Ладно, будем помогать. Ну что, Людмила, представься, пожалуйста, ты сегодня, ты сегодня у меня в гостях, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, не знаю, как сейчас твоя жизнь да. выглядит Я бизнес-тренер, ну, на самом деле, если говорить про основную мою деятельность, я все-таки владелец компании и автор технологии, да, то есть технологии прицельного тайм-менеджмента. И вот это я прям сразу разделяю, говорю, тайм-менеджмент должен быть прицельным. Или ты идешь в цели, или все. Поэтому мы с тобой так друг друга хорошо понимаем, потому что ты тоже людей к цели ведешь. Единственное, что ты их ведешь, насколько я понимаю, индивидуально, да, потому что коучинг – это индивидуальная работа, И групповая а тоже, и командная а тоже. Ну, а, а я обучаю, а же, я именно обучаю, чтобы они потом без меня пошли куда-то и все сами делали, еще потом кого-то обучать сами могли. И Ты знаешь, если говорить о том, как моя жизнь изменилась, и слышу, что ты об этом не знаешь. Ну, как изменилась? Она-то давно изменилась? Мы с тобой про это, наверное, не говорили. Я давно да, обучаю да, коучей, да, да. это моя основная профессия. Обучаю коучи, а они потом уже дотягиваются куда-то, и в этом мы с тобой похожи. Просто э, ты через да. тренерство, я через коучинг, и э, все равно влияем на людей, и э, желание это одно, чтобы жизнь стала лучше, и счастливее, и легче, и свободнее, и по настоящему и с любовью ну в общем так как каждый э, себе да да да я знаю что видео. ты коучи обучаешь как я за ним слежу конечно а ты обучаешь людей которые потом помогают другим людям а я обучаю тех людей которым твои коучи помогают точно точно да такой санит Ну смотри я сейчас нахожусь в Калифорнии у меня сейчас 7 часов всё я, когда началась война, то есть моя специализация – это менеджмент и планирование, и создание жизни, и развитие в этой жизни. И когда началась война, я была в Казахстане в этот момент. И я там пробыла 10 месяцев, потом я прилетела в Калифорнию. Сейчас я собираюсь опять в Казахстан, то есть я в конце февраля, у меня уже есть билеты, я полечу туда на месяц, потому что у меня там есть дела, и потом я хочу в Украину прилететь весной, в, в апрель, к раз я вождение, и я хочу прилететь в Украину. Я уже не могу, я уже тосковалась ужасно. очень хочу. Вот. У тебя такие, поделилась планами. Знаешь, ну я yeah. нахожусь yeah. в Европе, mm -hmm. а именно yeah. в Испании, где yeah. yeah. тоже там мы с тобой это уже обсуждали. Вот, да, да, да, -да. и э, я по Европе каталась, в Украину пока не еду, но знаешь, я честно себя спрашиваю, почему? Ну, во-первых, у меня очень тесный контакт mm -hmm. с моими близкими, yeah. ну, как и у тебя, наверное, но, наверное, самая большая причина, вот если прямо честно для меня очень важен был да. дом, Именно. ну и мы вообще такие домашние, и когда мне, я должна буду приехать, я там гость, но я пока... Вот, а я так себя понимаю, мне в этом плане по... легче, потому что у меня в Киеве квартира съемная, я ее арендую, я ее держу, можешь себе представить, я ее держу, для меня это два, как бы два варианта, что я здесь делаю, во-первых, я помогаю человеку, да, у которого я снимаю эту квартиру, потому что она, пока я тут вот все, она в это время плетет сетки по там и так далее. То есть я понимаю, что я как бы делаю тоже свой вклад. А с другой стороны, вот то, что ты сказала, я для себя понимаю, если я откажусь от квартиры, у меня не будет дома. Вот она для меня, как мой дом. Я вот, вот и все. И поэтому я вот, вот вот, а я тебя понимаю, у меня-то есть вот это, а тебе в твой дом вообще. Да. И, наверное, просто еще чуть-чуть нужно времени для того, чтобы э, сказать, что я не приняла. Приняла, да, но нет, не согласна. Я даже... приняла, приняла и согласна, но приезжать как гость и снимать гостиницу или Конечно. жить... Конечно же, есть куча людей, которые хотят меня принять, но... Да? Вот да, э, да, да, не понимаю. готова пока как гость. Наверное, потому что я не приняла, что я в Европе. Я не приняла это. Ну, в смысле, я приняла, что я в Европе, что я, я не выбираю здесь оставаться. Слушай, я потом, так, когда буду лететь в Украину, да. может, не через тебя прилететь. Ай, прикольно. Да-да-да, давай, через Барселону. Да-да. Через Барселону. Слушай, а скажи вот. мне, пожалуйста, вот ты вот это говоришь не приняла, ну, а у тебя не получается отложено. Вот ты в Европе находишься? Нет, нет. Какая жена, какая жена отложенная? Если я э, живу... Э, ну, давай вспомним э, людей, которых мы с тобой знаем и до сих пор которых отложенная жизнь. Э, признаки замороженности, да. они в очень многих да. вещах проявляются, правда? Вот, э, и... Это и физиология, это и незнание ответов на вопрос, а что дальше, чего хочу и все прочее. Но мне, мне нужно время на другое. Мне нужно время на... Ты понимаешь, я здесь бытом mm -hmm. практически mm -hmm. не занимаюсь. У нас даже была история такая, я думаю, что тем, кто нас слушает, это интересно, потому что такие истории всегда интересны, а я Подождите. даже не успела поделиться... В силу занятости мы же с тобой деятельные дамы. Так вот, мы первую квартиру свою съемную здесь в Европе сняли. У <свят> <свят> вот такая. Понимаешь, настолько мы с мужем и с дочкой были вовлечены да, в то, да. чтобы помогать, волонтерство, вот мы там все. А вот тут нам надо как-то, а тут же быть да. совсем никакой у нас. Нам же надо. Каким-то образом... Да, здесь и правила здесь совсем жить, а в Европе очень непросто Здесь другие. В Европе очень сложно снять жилье, потому что здесь есть так называемый окупас, которые могут вселиться в твой дом, и если ты в 24 часа не успел их выставить, то тогда ты не имеешь права. А, ну знаешь, знаешь здесь в Америке тоже такая есть штука: вот. что если и... жильцы не платят, все равно ты их выселить не можешь. И это реально прям распространенная такая вещь. Вот. Да, и они очень переживают про это и, и не хотят сдавать людям, да. ну, у которых нет здесь работы, у которых нет здесь корней. И так вышло, что мы, не разобравшись вообще в ситуации, обрадовались, что есть спортивство. Слава богу, нас кто-то принял, знаешь. И первая наша квартира была, так что мы даже, мы были уже в полиции, мы писали уже заявление, но все закончилось хорошо, вид до да кармы все же хорошая, и вселенная меня все же любит. И нас хозяева, истинные хозяева этой квартиры, а сдали мошенники как раз, не выставили и разрешили нам ага, жить тот срок, за который мы прикольно. заплатили мошенникам. Да, да, они пошли нам навстречу и даже когда мы уезжали, сказали, что вам надо, мы готовы вам сдать, приезжайте, да, вот, но мы живем в прекрасном городе Сиджес, это под, Барсеро... под Барселоной, все же вот это моя тяга к такому, знаешь, спокойствию, и э, давно я мечтала, и это знают мои, мои, э, мои близкие люди, я мечтала, что я буду... Работать и смотреть на море, Люда. не вот Я работаю видишь, и видишь, смотрю да? на море. У меня О. за окном... Я сейчас вижу море. Передо мной бескрайнее... Ну, я, в принципе, Покажи, могу да, даже море. немножко показать. Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите, класс, подождите, класс. подождите. Класс. Да, да. Отлично. Вот море. <laughs> вот море. Блин. Вот море. Так что в какой-то степени... Бойтесь своих мечтаний. Ты наверняка про это и твоя команда <как> говорите на своих тренингах по планированию, что важно аккуратно. Не, не говорим такого аккуратно. вообще. А вот прицельно, прицельно, да? Прицельно, при этом. Давай при... Прицельно. прицельно, да. Я про прицельно. <как> да, прицельно мечтать, а не просто. Вот я зиму не люблю, хочу... Положи, Получить... вот, пожалуйста. Да, это не совсем да. так, как ты думала, правда, да. Ну, на самом деле, я очень, очень рада, что я здесь, я очень признательна испанцам и очень признательна вообще миру, да, за то, что да. они помогают всем. Я не скажу, что мне тут сильно, прям лично мне сильно помогают, потому что я мы сами снимаем и с помощью не пользуемся и так далее, но я вижу, да. как это очень нужно многим и как откликаются, как отвлекаются они. А много, ты, кстати, много, заметила, много я вот заметила, что у нас. людей, которых лично я знаю, кто в моем окружении, закончилось вот это состояние жертвы, да, мы, тот, вот мы тут, нам всем должны, нам тра-ля-ля-ля-ля, вот у людей, которые в моем окружении, это состояние жертвы закончилось. То есть они прям начинают сами что-то а, делать, да. планы строить. А у тебя тоже такая штука? Или все-таки иногда за коучингом приходят те, кто нуждается? Ты знаешь, ко мне как раз приходили, никогда с этим синдромом не да. приходили, я такой лиц. И не У них нет такого состояния и не бывает. Им не до этого, да, у них да, работы да. богато, понимаешь? Вот, потому, но у моих студентов, и когда я смотрела вообще на украинцев в Европе, конечно, очень по-разному. Они иногда бывали недовольны, вообще. как плохо Европа помогает или не так. вообще да. не помогала. Конечно, конечно, это позиция. Конечно, конечно, это позиция жертвы. И сидеть да. на шее у государства или у других людей это – тоже, это тоже неправильно, это твоя задача и тебе важно той точке, где находишься, осознать ее, да. принять эту точку, э, не знаю, поблагодарить за то, что ты там, и жив, и именно в этой точке, э, найти, чем это полезно, и вот с этими смыслами вдохновением отправиться дальше за и синдром отложенной жизни ну, конечно начинаешь и действовать и, и поедешь на жизнь да то есть даже если такая я все время говорю ну если у вас какая-то проблема кроссовки в руки в ноги и побежал ты когда прибежал с пробежки тебе сразу есть чем заняться тебе надо помыться Потом там еще что-то такое. У тебя прямо сразу жизнь вот так вот закручивается, тебе надо что-то делать. То есть всегда идея, люба, любой отложенность идея в том, что ты прям возьми и начни хоть что-то прямо сейчас делать, а есть же простой право. Начинаешь наводить порядок, вылезает беспорядок. И все. Точно. Я сейчас вспоминаю, как моя дочка, когда объявляет, я навожу порядок, мы с мужем знаем, что надо готовиться к полному разгрому. Она, потому что ее порядок начинается с того, не чтобы убрать то, что в да её порядке, а чтобы вытащить все отовсюду. И вот этот беспорядок, и хаос. И вот для нее это такой вот прик что прикольный она способ. Она молодец и а тебя. Я, потому я, что, что судьбе себя... прячут. Это правда. И знаешь, когда шкафчик открыл, а там... Оттуда вывалилась, оттуда вывалилась. Она действительно да, вот власти. такая, действительно очень-очень мудрая, мудрая не по годам. Ну, еще хорошо работает такой, мне нравится, принцип или такой прием чистого подоконника. Я только подоконник уберу. Убрал подоконник... Ой, а, а, -а, -а. Ну, под а, -а, -а, -а, -а. ты тоже катаешься? Много на весельном бояре, ты когда ты сразу видишь, образец <связь> <предыдущий связь> всего дальнего, <связь> <связь> да, <вдольного>. и тогда <связь> потихонечку, <связь> точно, и так вот, понимаешь, втягиваешься постепенно, постепенно, со вкусом чувствуешь. Ой, это для жизни. Можно, можно например, купить красивые туфли. Купила себе тут туфли красивые. А к а к ним надо, да, а надо платить, потому что они красивые туфли. Да. к этим туфлям нужно новое, знаешь, И что, я чем я, я... теперь я поняла, почему женщины шопингом спасаются. Женщины продолжайте спасаться шопингом. Это тоже способ да. вообще кому что помогает. Знаешь, я вспоминаю, mm -hmm. я в детстве Вау. шила нигде не училась, да, да, это есть в моей жизни, родители инженеры, я хотела одеваться хорошо, и я себе шила. И как я вообще себя мотивировала? Я покупала пуговицы, которые мне очень нравятся. Вот как ты говоришь про туфли, я покупала пуговицы. И вот дальше вокруг этих пуговиц понесло. устраивался весь образ. И такое вот... Да, и тут понеслось. И нас, к нам уже присоединились, и Друзья, сегодняшний эфир, мы с Людмилой Богуш в эфире, и вокруг такой темы важной, синдром отложенной жизни, как продолжать жить дальше. И напишите, пожалуйста, что вас интересует в этой теме, какие, может быть, есть вопросы, может быть, вы с кем-то сталкивались и не знаете, как кого-то часто звучит запрос: Я хочу mm -hmm. сдвинуться с мертвой точки, или я хочу сдвинуть свой бизнес, с, он как будто бы застрял, или я хотел бы как-то вытянуть себя из трясины. Вот эти все метафоры, это все в том числе про синдром отложенной, ну, возможно, не жизни там, а, возможно, деятельности. Прям совсем недавно у меня был плак сессия именно об этом, что три года, вот еще в локдаун, задача была, чтобы бизнес выжил, и поэтому все так настроено. И уже локдауна нет. А, ну, это не в нашей стране, и даже не в Европе. Это в Азии. И угу. не так сейчас касается то, что происходит в Украине. И потому на них больше влияет локдаун. И вот она говорит про то, что и у меня ощущение, что я вот в этой вот, в какой-то точке мертвой, с которой я не могу сдвинуться. И это же знаешь, про синдром отложенного действия. Посмотри, а вот ты пока говорила, я прямо сейчас открыла. Посмотреть слово «синдром». Потому что ты прям вот прям вот, вот прям вот в точку. Смотри, синдром – это комплекс связанных между собой признаков, которые объединяются чем-то одним. Вот и… Обычно говорят о патологии. Вот если мы посмотрим на синдром отложенной жизни, то вот как оно проявляется? Ты, мы с тобой уже говорили, человек не знает, что он будет делать. Хорошо. А еще что? Ты знаешь, очень яркий, яркий признак – это потеря смысла. Он не может ответить на свой вопрос «зачем?» Очень часто. Ну, вообще зачем? Зачем? Продолжать, ты говоришь, просто делать. Зачем продолжать что-то делать? Зачем мне тогда улучшать там что-то в бизнесе? И так далее. Вплоть до зачем вставать по утрам? Вплоть просто... Зачем вставать по утрам? Понимаешь? Я буквально сейчас одного человека выпихиваю, это же просто караул. Я его заставляю, говорю, себе в но у него просто продолжительная болезнь была. Вот. Семь утра. Вставай, иди на прогулку. Я проспал. Как ты мог, я тебя попросила, три бутильника поставить? Я не мог поднять себя за это сам. И до скольки ты лежал? До десяти. Блин, кстати, три часа лежать. Да вообще вся жизнь <сёк> <сёк> Точно. И вот спасибо большое. Кто-то нам подсказывает еще один признак, и это очень верно. Человек как будто бы чего-то ждет. И это то, что ты уже говорила, мила. Он как будто бы, ну тогда он вот в этой позиции жертвы. Он ждет, что кто-то спасет или обстоятельства mm -hmm. изменятся, или... А вот это интересно понять, а отчего он ждет, от какого -то вот толчка? чего он ждет? Да, он ждет, что его что-то подтолкнет или что его что-то, блин, задавит нафиг вообще. Ну, Потрясно ждет, что задавит и продолжают нам подсказывать. Да, но так и да. будет, да, если он ничего не сделает и свою попу не, не поднимет. Например, ждет, когда все закончится. И правда, и это прям для меня очень удивительно, год ждать, что все закончится. Конечно, закончится, но не будет таким, как прежде. Все очень поменялось, и люди меняются. И поэтому даже если кто-то решил ждать, то когда все закончится, не будет того, что было раньше, и, за... и вы просто упустите возможность тоже меняться и идти в ногу со временем, быть в это время вплетенным, да? идти за потоком. А И вот смотри, на, кто-то написал, что человек ждет лучших И условий. прикол -то в том, что если ты не знаешь, куда ты идешь, условия лучшими не будут никогда. И более того, насколько бы хорошими Точно. они ни становились, они не будут лучшими, потому что с каждым днем лично ты становишься старше ты становишься старее, твое тело чуть-чуть испортилось, твоя доброта еще чуть-чуть стало хуже. То есть лучшие условия могут вообще типа не успеть. <laughs> Затем с какой скоростью человек деградирует. А еще, а еще Мила, смотри, даже если предположить, да. что они будут, предположим, да, вот. он просто их не заметит потому что у него за это время mm -hmm. уже привычки да. ментальные поменялись. И потому э, он, он просто их упустит, как э, в китайском, да, слово «кризис», опасность расшифровывается и возможность. И он решил смотреть только на опасность. Mm -hmm. Его в фокусе внимания фокус внимания сузился, и, конечно, тогда, если он живет в опасности, да, он выискивает только ее признаки, он... даже когда, типа, условия будут, да, а условия лучшие уже наступили, и уже ими да. кто-то пользуется, и уже кто-то, и тогда этот человек, глядя на все это, может еще больше уходить в этот синдром, потому что он будет видеть, О -о -о! повезло, еще там, да, какие-то объяснения начнутся, да. почему у кого-то что-то, для того, чтобы немного хотя бы самооправдаться и себя поддержать, чтобы... Ну, хоть так, знаешь, на слову я, я вот недавно, ну, а, вот вчера так, буквально с такой вещью столкнулась. Я знаю, что когда человек кому-то завидует, именно кому-то, то это означает, что он столкнулся с кем-то, кто в жизни делает то, что он сам бы хотел. Например, если я тебе завидую, что ты Точно. в Испании, то это означает, что я сама хотела бы жить в, импари, в Испании, с видом на море и так далее. Но я это не получила. И я тебе чуточку завидую. Вот. И для меня это всегда признак. Посмотрите, кому вы завидуете, и посмотрите, как вы можете достигать такого же. Один человек мне сказал, я научил себя никому не завидовать, зависть – это плохо, я просто никому не завидую. А мне кажется, что это вот тоже синдром, извините, отложенной жизни, только навсегда отложенной. Что ты думаешь по этому поводу? Ты знаешь, дело в том, что это очень удобный способ, да, когда поймал себя... Ну вот, кто-то просто называет зависть, кто-то называет... Ну, сожаление, э, то. да, ну, сожаление, это, я, я, то да, то да, разочарование. Вот, но, но да, вот мы же понимаем, о чем мы. Так вот, э, превращать, лайфхак, превращать зависть в планку, планка, это как раз то, что для меня планка, и как я могу достичь э, там, того, что мне в этом нравится. Ну, вот, допустим, да, там ты говоришь про Испанию и так далее. Не обязательно Испания, но может быть, что меня в этом да, привлекает, может быть, то, что э, действительно какое-то место, где погода лучше, или э, какое-то место. Да именно вообще сам факт, что я могу себе допозволить. Это, это же тоже, да. Одно дело смотреть, как вы они как сволочи зажирались, да, а другое дело сказать: они заработали деньги. Да, они сволочи, они деньги заработали, не прали. я не тебе сейчас говорю, да, это, это, это ж люди оправдания, да, типа, такое я не ворую. И говорю, слушай, конечно, ну конечно. ты ну, же можешь нормальным образом это заработать? Вариантов же много, ты не хочешь воровать, не воруй, сделай по-другому. Но если тебе цепляет это Испания и это море, ну подумай, что ты должен, можешь сделать для себя, хотя бы чуточку, да. Вот именно ты правильно говоришь. Образ жизни посмотреть, или сам факт, или еще что-то такое. То есть это... Я, кстати, когда -то хотела жить в Барселоне, все, я вспомнила. Ух ты, ух ты, любопытно. Представляешь, а я вот нет. И мы попали сюда случайно, хотя Барселона нравится. Но знаешь же, случайности, они не случайны. Мы же размышляли, куда ехать, потому что 16 лет. Мы хотели где тепло, но в Европе. И это оказалось ну, по... просто открывали погоду самым теплым местом, и вот так мы оказались в Испании. Но дочка хотела в Италию, и мы уже за это время ходили в Италию, в поняли, что нет, вернулись в Испанию. Да. И знаешь, если продолжить про зависть, вот я еще про что подумала, что э, там, что мешает превращать это в планку и смотреть на это просто и да Ведь это ж... Да. Цель, mm -hmm. да, цель, именно цель. То есть прямо что меня в этом зацепило и чего я хочу да, обратить это, и тогда как я могу, и идет развитие. Так вот, почему люди завидуют? Потому что есть у них есть ощущение, что объект их зависти, на него все это свалилось просто так они не знают и не рассматривают, сколько за этим стоит труда, времени, сил, не знаю, слез, разбитых коленок, шишек, фокапов и всего прочего. А ведь за каждая история успеха это это есть. И если смотреть более объемно на объект зависти, то тогда больше уважения будет к человеку. И опять же мы можем обучаться через это тому, чтобы радоваться успехам других, да еще и с благодарностью развиваться. Вообще, это гениально. Да, а его не надо переворачивать. Смотри, я она сейчас открыла слова. Влашать? Значит, полушаково. Зависть – это желание иметь то, чего нет у другого. А у Даля зависть – это жалеть, что у самого нет того, что у другого есть. А вот у спинозы Зависть это неудовольствие при виде чужого счастья и удовольствие от его несчастья. Это все разное определение зависти. Здесь, наверное, просто зависит от самого человека. Есть человек, достаточно развитый, продвинутый и осознанный, который говорит: если я кому-то позавидовал, значит, это область моего развития, я тоже туда могу пойти. Но я, например, никогда не завидую этим штангистам. Да, вообще, да там боксер, вообще, мне даже близко. Я когда на это смотрю, мне совсем не хочется быть чемпионом мира по штанге, по всему этому делу. Но мне, например, хочется быть... Э, мне хотелось бы быть, например, э, фэшн-дизайнером каким-нибудь крутым. Да, чтобы выходить и все так... А -а -а! То есть я завидую дизайнеру. Ну вот и все, да. А вот часть Спинозовскую убираем нафиг в сторону. Она же вообще никак не помогает. Я могу радоваться того, что туда то полносо получил сколько угодно. Только мне до этого не удов... ну, нет, удовольствие, наверное, точно, точно, мила, точно. Поэтому я такой слен взяла перевернуть. Вот как раз нам тут тоже с нами люди, которые вступают с нами в диалог. Это очень круто. Спасибо вам. Завидуют люди, потому что не состоялись как целостно, как личность. Абсолютно точно. И поэтому, по сути, зависть ⁇ это э, может быть для, э, если ты решил все-таки развиваться как личность и э, э, чувствовать больше счастья, быть более целостным, это возможность да? для тебя стать более целостным. Как раз да, вот это да, то, чего тебе да. не хватает, увидеть через другого э, и привнести это в свою жизнь и уже из этой полноты радоваться другим, вот этот перевертыш и сделать сознание, потому что, да, люди разные абсолютно, но я верю в то, что каждый человек может осознать, что не так, да, в его жизни, и... А у меня знаешь, что такая мысль появилась? Вот мы с тобой говорили про беженцев, да, и ведь, например, ведь на самом деле, когда вот идет, вот, фу, вот вы неправильно нам помогаете, а вот другая страна помогает тем беженцам лучше, это же есть та самая зависть, только зависть как раз в вот, другой категории. Да, не в ту страну я убежал надо было бежать туда, там лучше. И вот эта вот зависть жертвы, да, это как раз вот это, она такая поганенькая. А вот а зависть Точно. успешного человека реализованного, да, да. она созидающая. Это просто для тебя, вот, как ты говоришь, следующая планка, следующая планка, следующая планка. И нам вопрос, вот если рассмотреть зависть как сожаление о своей ли, ничтожности, так оно и бывает, но э, человек не ничтожен, просто есть вот, привычка вот. думать о себе как о ничтожестве. Вот и все. Э, и это мне лень... не... вообще это не такого понятия как лень Там его, лень. его... да, да. Его, его не, ну, оно не очень существует, потому что нам никогда а не... А вот смотри, нашу... подожди, Но вот здесь вот интересная штука, есть интересная штука, я, я думаю, что, что... что нашим зрителям будет полезно. И у меня есть одна женщина, с которой я работаю, она очень крутая, и она тоже ищет себе работу, и она не может ее найти, я говорю, я не могу... и это реально прям было непонятно. Почему она не может себе найти работу с ее крутизной? оказалось, что когда началась вот эта вся война и все остальное, ей мама проела мозги, ее родная мама о том, что она не должна задирать слишком высокую планку, что типа ты хотя бы какую-нибудь работу получи, и все. И что она стала делать? Она когда идет на собеседование, она говорит: я могу быть вот это, но если что, я могу быть и вот это. И все. И она разрывает. И ее не берут никто не туда. Берет, и конечно. и конечно. вот когда она вот это осознала, причем прямо кто-то мне сказал. Да. Раскол да, да, вот прямо, да. И, да. и мы прямо этим, Раскол когда нас... она разобралась, и она сказала спасибо моей маме. <laughs> Потому что она, ну как, это ж близкий, да. Мне тоже же мама регулярно говорит, чего ты не пойдешь на работу, чего ты не пойду, мам, ты чего вообще? Какой из меня работник? Ну, просто посл... честно, вот, какой из меня работник, если я. Только я, я работаю же уже ж не умею. Я же умею, я только разговаривать Вот, но близкие нас очень часто подпихивают куда-нибудь. У меня здесь свекровь, она не хочет, чтобы я уезжала из Америки. Вот, а, и она вот не сильно говорит, может, ты найдешь себе работу в фасольстве украинском, еще что-то. И я прям, вот, она вообще не понимает, кто я. Вообще, вообще, вообще. Вот, потому что <смех> я тут <смех>, когда пробовала, да, то есть мы же там, ну, как, нас нанимаем, мы консультанты и так далее. Но ты же каждый раз, ты смотришь, как кто-то что-то делаешь. Если ты находишься внутри, да, то ты, даже если ты не показываешь, что ты видишь, что это фигня, у тебя волна такая, типа, вы что, ребята, с <смех> <смазаешь? смех> Знаешь, это как тебе, ты первых лиц, и не поможет да, да, все время да. поработать, ну, не знаю, там, коммерческим директором твоего клиента. Временно. Вы представляете, как это будет? Это вообще все. Нет, нет, нет. Я Я даже не хочу туда думать, Люда. Я даже не хочу туда думать. Но знаешь, в моей же, в моем пути деятельном был кусок 13 лет, когда я работала в компаниях, и это очень любопытно. Я даже я до сих пор, ну, не до сих пор, но лет еще, наверное, 10 назад задавала себе вопрос, как я могла, как, как мне хватало терпения вообще, а где я работала? Ну, в организациях, которые, там, 20 лет назад, какие организации были? Это сейчас хотя бы разговор о людях там? О, о мотивации, о да. вдохновении, о бирюзовости и так далее. А раньше это же совсем было жестко. Так вот, я поняла, что я... Э, мне был интересен бизнес, как бизнес. Да. Как это? И, по сути, я проработала на практически всех позициях, которые можно... Ну, вот этих функциях, которые только можно себе представить. Я была и в финансах, и в логистике, и в маркетинге, и в коммерции. Даже занималась закупками. Ну, вот все, что можно себе представить, все прощупала. И потом поняла, да, наверное, для того, чтобы заниматься своим бизнесом, потому что mm -hmm. я, э, мне важна команда, мне важно, что э, мы вместе. И э, так как-то, не знаю, наверное, это такой больше мой путь. Но да, я не готова идти куда-то. Мне тоже говорят, ты знаешь, я сейчас общаюсь и Мне говорят, Алла, ну если ты решишь остаться вдруг в Европе, вот как тебе, да, если вдруг остаться, то обязательно тебе надо счастье, ты же языка хорошо не знаешь, может быть тогда это что-то, может фонд украинский, может, ребята, это не ко мне, ты же должна адаптироваться, ты должна прорастать, нет, нет, говорю, нет, это точно не для меня. Вот, ну смотри, мы с тобой все время говорим о том как раз про жизнь про жизнь. А у людей вопрос, как выбраться из, этого, из этой мертвой точки. Вот, что мы им... Мы уже сказали про то, что просто начинай делать. Но помнишь признаки, которые мы назвали отсутствие смысла, да? И как тогда начать, если нету смысла? И признак, ощущение, что не знаю, что дальше. Вот, вот если так, то что же Нет. делать? Ну дела? потому что, а знаешь, вот эта Почему? вот идея о том, что есть в жизни неопределенность, она ложная. Она просто ложная. Неопределенности в жизни не существует. 50% нашей жизни, как минимум, у нас определены. Потому что жизнь состоит ну, в этой Вселенной. Она состоит как бы из двух вещей. Физическая Вселенная и время. То есть пространство и время. Материя относится к пространству, а энергия относится к пространству. То есть, вот есть пространство и есть время. Время-то у нас определено. Завтра какое число будет? Все. Точно. И, и это уже 50%. Но я утверждаю, что у нас это процентов 70%. Потому что да, потому что все равно. Каждый Тут может посмотреть точно. вокруг себя и увидеть, что у него есть крыша над головой, холодильник, который, заглянув, в который ты понимаешь, можно пригласить в свою группу 60 человек и накормить всех. Было бы где встать, срок да, срок хранения. Да, тоже точно, да, я, да, да 70%, да. 80% нашей жизни определены. То есть, единственное, в чем нет определенности я, где я буду завтра? Вот я. завтра? Завтра будет 11 февраля будет а я где буду и завтра 11 февраля будет 12 часов дня а я где буду? и вот и все осталось такую мелочь себе добавить просто простой менеджмент а я завтра в 12 часов буду в старбаксе все и поехали вот простое решение точно точно точно поддерживаю и знаешь очень часто у людей, когда нет смыслов, то как будто mm -hmm. бы есть ощущение, что не за что зацепиться. Но тогда действительно э, вот это нахождение вот этих опор, э, которые точно есть, э, и лучше опор, которые определены, да. стабильный Вот именно туда и надо смотреть. Время точно Место есть. Место точно э, есть. Часть место есть, часть того, mm -hmm. что есть в пространстве, точно есть, э, и да, значит, я уже могу да, относительно да. себя вот. туда поместить. Вот. вот самое простое, знаешь, здесь важно понимать, вот ты очень ценно сказала, что, а, что мы с тобой говорили о жизни, о жизни да, а кто-то спрашивает, как сойти с мертвые точки. Вот это важно, чтобы человек понимал, пока он не сошел, да, вот чем отличается живое от мертвого-то, живое движется, а мертвое само не движется. И вот первое, что ты делаешь, ты включаешь в себе свою собственную жизнь и говоришь себе, Я буду вот тут. Вот в это время. Единственное, что я бы рекомендовала, не откладывать это на завтра. Я, знаешь, что делала? У меня э, был такой период достаточно, ну, такой прям был период, когда я заболела, вот в декабре я заболела, и еще э, много каких-то было таких неприятных изменений, которые неопределенные, да, то есть мне надо было решить, мне вот это делать или вот это делать. И я тогда себе стала давать команды. Я не просто что-то делала, а я себе говорила, «Сейчас я пойду и сделаю чай». И вот я шла и делала чай. Я говорю, сейчас я пойду посмотрю в окно. Сейчас я... То есть я каждое свое действие как бы сопровождала командой, которую я давала сама себе. И вот таким образом я вернула себе управление то есть с маленьких вещей, то есть каждый из нас может попасть в любую депрессивную ситуацию, в любую. Здесь самое главное не сдаться, не лечь, не сказать, все, я тут посплю часок, а вось рассосется, не рассосется ничего, не рассосется. Ты говорит, даешь себе команду, пойди и выключи свет, выключила, а, погладь сейчас кошку, погладила, поверни микрофон, повернула. То есть вот давать себе команды и выполнять их, и самое главное, что ты их даешь. Ты их выполняешь берешь контроль обратно. Вот такая техника. Да. И э, я вижу комментарий, э, Дима, э, да, и это как раз да. эти самые 20 или 30%. И не только ракета, ну что, до ракет не было ситуации, когда кто-то умирал, э, и они были, и очень разные и это, да, не определена наша смерть. Ну, по идее, мы все умприм, да, пойти пошли, по идее, да. примем. Точно, точно. Мы же знаем, что смерть будет. Просто хотелось бы, чтобы это было как можно позже. А для этого подальше, надо спортом да, заниматься. Подальше. И точно, и спортом заниматься, и деятельностью, которую любишь, а не которая тебе в тягость. И окружать себя людьми, с которыми тебе интересно и которые добавляют вдохновение, радости, там да. драйва, и ощущения крыльев. Вот когда все это есть, тогда с этой неопределенностью, которая всегда будет, когда будет эта смерть, мы не знаем. Но, знаете, вот это и неопределенность. На, э, Научные исследования это, говорят о том, что в мире всегда существует 20% процентов форс-мажора. Это это всегда было, есть. И будет, это просто статистика такая. И да. войну мы просто увидели, да. это да. нам это да. показали, нам это развернули. Друзья, вы думаете, вы бессмертные? И, И войны не надо. Потому, Поэтому как-то включитесь. Да, да, включайтесь, пока вы живы. И меня смерть бодрит, потому что когда мне я там взгрустнула, да, понять про что и э, пойти дальше э, можно, но, э, ты знаешь, когда я вспоминаю про смерть, да. она для меня самый да. большой мотиватор. Тогда я, я занимаюсь я хочу молодой быть подольше, понимаешь? Тогда я активна и не поддерживать в рабочем таком состоянии потому что есть чем делиться и есть что подсвечивать и, ну, в общем, добавлять любви и все прочее. Потому, да, есть неопределенность, но мы как раз с Милой говорим о том, что важно фокус своего внимания обратить на что, что определено для того, чтобы больше управлять собой и, по крайней мере, имеет ощущение, а я что добавлю своей жизнью. Да, Вот мне я хочу на добавить насчет ракеты. Что ракета может прилететь, это же определенность. Понимаете? Мы только не знаем, когда. У меня же девочки работают в Киеве. Ну ладно, мы с тобой сидим. Ты в Испании, я в Калифорнии. У меня половина команды. Моя команда, мы... у меня вся И что они делают? Они знают, что ракета может прилететь. И поэтому, когда им нужно встречаться... Они встречаются в определенном месте, чтобы можно было тоже спуститься в бомбоубежище. То есть у них вот это все уже просчитано, продумано. Все, они прям все, они учитывают, они смотрят прогнозы, потому что тоже извините, и разведка работает и все остальное, да. И они это все учитывают и делают, и в результате для них неожиданный прилет ракет. Это прям, ну совсем, совсем редко. Поэтому это тоже можно учесть. Ты знаешь, я вспоминаю абсолютно точно, mm -hmm. мы, можем, мы можем и этим управлять. И снижая, астро... yeah. снижая вероятность. Я вспоминаю, прямо в начале войны у меня была клиентка, которая находилась на то время на той территории, mm -hmm. которая сейчас оккупирована. Но в то mm -hmm. время она еще не была оккупирована. И она не хотела уезжать. Не хотела, потому что это же мой дом. И я спросила, про что ты больше всего переживаешь. И она сказала про то, что попадет в дом ракета. Я спросила, ну, вряд ли ты переживаешь прямо про то, что она попадет в дом. Ты про что-то другое переживаешь. Я переживаю про сына. И я говорю, как ты можешь повлиять на то, чтобы с сыном было все в порядке. Она в течение часа собрала вещи. Да, да, да. Да, да, Сексия, а пять минут. на другую, с на другую, то, что мы с тобой говорили, на другую сторону этого тела посмотреть, и все, и все, и, и сразу все решения находятся, абсолютно верно. То есть в действительности человек застревает, вот когда мы говорим о отложенной жизни синдром, человек просто застрял, он иногда не видит решения, а тут мы нужны с тобой, мы просто задаем какие-то вопросы, и мы же не говорим «ты должен», «ты сделай», «ты там траляля», «зачем?» Задали вопрос, человек увидел. Решил, что ему делать. Все. Это не помогает. Э, не ты mm -hmm. должен. Не сделай. Кроме того, если он сделает и что-то пойдет не так, кто то кто за это решение тогда. Кто посоветовал? Но Я кажется, не но... хочу отвечать за чужую жизнь да, мне, да, да, моей правда. вот так понимаешь достаточно жизнь постоянно как мне недавно одна выпускница говорит я поздравила с днем рождения она говорит ау в ответ спасибо тебе огромное я тебя так люблю так тебя люблю и пусть и начала да. мне чего-то желать знаешь как бывает и говорит и пусть вот вселенная тебя так любит там так остановились на секунду говорит Своеобразно, правда, но любит точно, знаешь? Ну, зная ситуацию, да, да. которая со мной произошла да. война, Своеобразно, но любит точно. Так вот, чем больше ты ну, понимаешь, знаешь, ощущаешь вот эту связь с, и с пространством, и с временем, с тем, что да. называется вселенной, да, да. тем легче да. тебе жить, тем легче тебе Взять на себя ответственность, вытащить себя из любой трясины. И если не можешь сам справиться, можно обратиться к коучам, к терапевтам, к каким-то а, картам. Ты заметил, нас, что мы с тобой бесплатные советы раздаем, полезности всякие делаем, куча всего. Давай я сейчас кое-что хочу. Вот я хочу сказать так. Одна из вещей, которую людей останавливает, это страх да, а вдруг я сделаю что-то неправильно, вдруг, вдруг мой план будет неправильным. Поэтому я даю рекомендацию делать три плана. Оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Получится потом на выходе в действительности получается четвертый вариант. Ну, ты готов. Ты знаешь, в моей коутинг-школе есть прямо такой принцип. Хороший план, когда их три. три плана, а четвертый сам выйдет и когда это стимулирует студентов задавать вопросы, когда уже клиент говорит, все, я понял, у меня есть план, я побежал. Мои студенты спрашивают, да, что может пойти да, не так? Да. Как ты себя подстрахуешь? И, и тогда что? А как это будет тебе помогать? Где возьмешь ресурс? Потому что лучше точно, они здесь, виртуальном да. пространстве, да. про это подумают, подстилят себе соломку, и тогда там будет меньше неопределенности. И если вдруг она будет, у них все равно есть такие варианты. А вот Мила нам лени написал про лень. Это уже второй нам, раз да. кто-то про лень написал. Друзья мои, лени не существует. Да, ленью мы не называем не страх, апатию и, наверное, подавленность. Да, усталость еще Но усталость, усталость, усталость, там, ты усталость, от чего устал если ты устал физически ты никогда не скажешь я ленюсь ты просто устал физически психологическая усталость это Нет, и я скажу тебе от чего скажу скажу скажу когда уже усталость переходит в выгорание люди не заметили как выгорели то тогда у них к ним приходят да, но они так не говорят, ну, да, что у них апатия. Да, да. Я вот, просто они пока не знают, и, понимаешь? И. Да. Ну да, да. тут да. вопрос, да, сленга. Как раз и поэтому бывает так. Вот человек, прям вспоминаю моего клиента, и он говорит, Алла, я ругаю себя и не могу понять, вот я ленюсь, я же запланировала ленюсь. И когда мы с ним пообщались... Просто оказалось, что он действительно страшно уже выгорел и просто элементарно не да, отдыхает, да, не высыпается. Да. У него э, не, настроено, да. не настроен график, тайм, да. э, его все дергают. Да, да, да, да слабый тайминг, это правда. И очень часто в, в коучинге и в моем, и в моих студентов очень часто э, клиенты... Это же часть сессии, да, да, да, да, помогать да. им план строить. Очень часто мы помогаем им в тайм-менеджменте, это как раз в том числе, и у них есть на это запрос, и э, когда мы спрашиваем их, а где вы можете об этом узнать или э, на тренингах. Нам не это надо делать. Слушай, я посмотрела долговый словарь «Выгорание» понимается как состояние физического и психического истощения, слушай внимательно, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. Ты замечала, что очень часто на выгорание жалуются, как да. раз те, кто ни хрена не делает. Нет, нет, вот. я именно про вот это выгорание, 100%. потому что это одна да, из тем, да. которые я э, порой веду, и я знаю, что именно те, кто работают с людьми, склонны к выгоранию, Но потому, они что что не и не жалуются на это, которые правда? никуда вот. Нет, не замечают. Именно поэтому, да. Они просто из последних сил что-то да. делают, а потом просто вот. вырубают их. И они вот в этом состоянии таком неком апатичном. Ну, они просто эм... не реагируют, запредельное торможение. -то. Но это же не синдром отложенной жизни. Это же, посмотри, да. это истощение от напряжения. То есть, человек вообще да, да. работает. Это не дайс. синдром. Нет, Поэтому, нет. Да. А вот лень, это Еще такая Синдроме Это другое. В синдроме отложенной, отложенной <свят> жизни да. нет лени. Да. Там другие признаки. Там другие признаки. Ну, и правда, я с тобой согласна, лени не существует. Если важно... Даже если ты э, там ленился, ленился, скажут тебе за тысячу долларов квартира на крещатике, ты но ну, надо приехать сюда, ты мигом там будешь. Ты мигом, но надо приехать. Мигом любой тоже. Квартира на крещатике не нужна. Мой любимый пример олень это такой лежу на диване, хочу в туалет. И говорю себе нет. Тоже хороший, хороший пример, хороший. Да. Ну, нам пора точно, заканчивать. Уже. Точно. Как было, прям, да, нам пора заканчивать, друзья. Напишите, пожалуйста, что, да. вам, что вас зацепило, что больше всего отклик, откликнулось в этом эфире. И что бы вы вообще хотели услышать. Может быть, мы с Людой Конечно. еще раз встретимся и э, повторим. Может быть, есть какие-то особо интересные темы, которые да, вам хотелось да. бы поднять, или вопросы, которые хочется задать? Мы с радостью. Люд, ну вот что ты пожелаешь тем, кто нас смотрит и будет смотреть вот вокруг этой темы? Ну, я, ты знаешь, ты когда интересный. стала спрашивать, у меня сразу появилась идея, мне хочется вам пожелать хороших кроссовок. Вот честно. Вот, вот, вот пусть вам, да, пусть вам Боже, друзья, родные и, под, вот. подсунут хорошие, удобные, классные кроссовки, чтобы вам очень хотелось их выгуливать. И все. Да, начинать, и начинать малого. с малого. Потихоньку mm -hmm. делать, идти, mm -hmm. смотреть на красоту. А я тогда, раз уж ты кроссовки, а я пожелаю вам. Э Внимание Точно. к красивому, эм, э, не знаю, тому, что вас да. возбуждает, да. вдохновляет, добавляет вам внутреннего вот этого да. азарта жить. Вот азарт, да. жить, вкус. Да. Жить, да. Жить, да. жить надо вкусно. И да. С эстетикой. Да. Потому прогулок в хороших кроссовках, и смотрим вокруг себя. Да. Питывай, спасибо приезжай. тебе, дорогая. Невероятно да, рада была тебе видеть. Приглашение мы с вами приняла. Да, да, да, приезжай, потусим здесь. Спасибо большое. Спасибо. Пока-пока.